Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Публичное акционерное общество ТНС «Энерго Ярославль» продолжает активную работу по взысканию долгов. В 2018 году суды выдали порядка 9 тысяч исполнительных документов о взыскании с граждан-потребителей более 56,8 миллионов рублей за за поставленную электроэнергию, что превышает показатель за аналогичный период 2017 года на 9 миллионов рублей. Из этой новости понятно, что населению с каждым годом все тяжелее дается даже выплата за такие базовые и необходимые вещи, как электроэнергия. Еще немного, и мы вовсе скатимся до состояния пещерных людей. Жители современной России все чаще идеализируют социальное государство по типу СССР. Граждане считают, что Советский Союз был справедливым государством. В последние годы в стране наблюдается рекордный рост популярности Иосифа Сталина. Об этом рассказывал директор Евада-центра Лев Гудков на конференции в Москве. Понятно, что при ужасных современных условиях народ стал постепенно оглядываться назад и видеть в Советском Союзе не пережиток прошлого, а страну со строем будущего. Другое дело, что давно уже пора не просто оглядываться, а переходить к действиям. Воронежские адвокаты, труд которых оплачивает государство, готовятся к забастовке. Защитники не согласны с размером оплаты своего труда. Дело в том, что официально цена дня работы адвоката, согласно постановлению правительства России, выросла вдвое. Однако на деле, как уверяют в адвокатской палате области, у защитников осталась прежняя зарплата – 550 рублей в день. Так все и работает в капиталистической России. Положительных для населения постановлений от власти не дождешься, но даже когда это случается, на деле жизнь трудящихся улучшается, как в этом случае с адвокатами. Никак. В январе 2019 года денежный доход на душу населения в Томской области, по предварительным данным, составил 18 457 рублей. Это на 2,8% ниже объема доходов к январю прошлого года, сообщает Томскстат. Добавим, что в целом по России также наблюдается снижение реальных располагаемых доходов. В январе сокращение доходов составило 1,3% к январю 2018 года. Соответствующие данные обнародовал Росстат. Все как всегда. Нас кормят обещаниями, рассказывают, как Россия встает в колен. Но на деле, лишь который год, благосостояние населения продолжает стремительно падать. В Пермском крае значительно подняли цены на овощи. Об этом сообщил Пермстат, подведя итоги января. По сравнению с декабрем 2018 года сильнее всего подорожали капуста и помидоры на 40 и 30 процентов соответственно. В среднем стоимость овощей в регионе увеличилась на 9,5 Стоимость минимального набора продуктов питания в Пермском крае выросла в январе на 2,25 процента и составила 3809 рублей на человека. Очередное повышение цен уже никого не удивляет. Товарищ, в связи с этим возникает вопрос: а как долго ты еще собираешься терпеть? Пока не придется скитаться по улице в поисках еды? Товарищ, хватит сидеть и ждать, пока тебя окончательно лишат еды и крова. Вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза Коммунистов. С честным взглядом на происходящее.